Здарова, братишки, ну как ваши крышки. Вы смотрите канал LPREX. Перед началом я хочу вам порекомендовать норм каналчик. Устал от неадеквата и трэша на ютюбе. Тогда подписывайся на игровой канал Андрея Аззи. Качественный контент, адекватный харизматичный автор и уютная атмосфера ждут тебя здесь. На канале есть как игровые видео, так и блоги. Ссылка в описании. И сегодня мы поиграем в игру Не проли свое кофе, игра пиздос просто. Давайте начнем. Управление здесь хуевое. Левой хожу, мышкой жопу щукачу. Бля, футболочку любимую запачкал. А вот и инструкция написана, понятно, хули -вли пули козюли. Поебали дальше. Да ёбаный ты в рот, опять пролил кофеёк. Почти у цели, я вижу цель, я иду к ней. А теперь надо как-то попкой присланиться на этот выступ из стены. Ее, рак. Все, теперь только выйти в дверь. Так то суки, будут знать как связываться с каналом Алпроектс. Второй левел. Так, аккуратненько, пошли. Бля, мамка пиздюлей надает, футболку запачкал в кофе. Это же хуйня не отстирывается. Хули меня перекосы и Управление рот ебал, и админа тоже. Теперь сканер на другой стене. Окей, ща попкой прыгну на него. Да сука! Почему так сложно то? Надо чуть в другую сторону. Пизданулся, Го еще раз попробуем. Ща если проиграю, почку свою кхуем собачьим продам и куплю этому мужику немного кофе. Аккуратно, блять, так? Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Я верю только в это ключ в жопе спасет мир. А теперь только попкой прыгнуть аккуратненько на кнопочку. Еее, сука. Не придется продавать почку. Кто думает, что это легко, гохули, попробуй тоже пройти хотя бы три уровня. В группе в ВК я выложу игру, она немного весит, не как твоя мамка, хе хе хе шучу ёпта. Нажми свою кнопку, shift Vast. васт, окей, попробуем. Осторожно подходим попкой к кнопочке. А теперь пробуем садиться. Матрица перезагрузка. Блять, кофе подстрелило. Тихо, тихо, тихо, тихо. Сука в рот. Это взебал мой пукан. На этом я завершаю прохождение данной игры. Если тебе понравилось, ставь неваляшку, подписывайся на канал, пиши в комментах, в какую игру поиграть. А также вступай в нашу группу ВКонтакте и посмотри другие видео на канале. Пока, братишки. Подпишись, подпишись, подпишись. Лайк поставь. Будь кутиком. Подпишись. Лайк поставь. Будь кутиком, кутиком. Оставь коммент. Поставь палец вверх. Ай,